Nope. Что за фиг? <Смех> <Смех> <смех> Что? Что? нахуй было? Вообще? Прикинь осталось два склада и один. Ты его убил, да? Дал ушел, да? Дал, дал дома, дал, дал ушел. Дал, дал, ушел. Дал, дал, ушел. Тупо босс. А нахуй ты второй портишь, что ли? Я люблю двойное проникновение. Фу, Паша! что говоришь, Хорош! Вот uh -huh. отчем меня и убило, блядь. Хорош. Прикинь, осталось, что у нас складывается, рядом, пролетает. Я вниз учу, упаду. Все, давайте. Попроси вежливо. Все, ну, давайте, поднимите, поднимите меня, второй. Поднимите меня. И научись вежливо просить сначала. Поднимите меня. А, ну, лежи. Да вы слепые, что ли? Четвертый, подними меня. Девочка, ты ч ⁇ Да вы слепые. А где? -нибудь? походу один, у меня. один в домах один на корабле на второй утяж третий есть вроде не был третий есть Что за Что за фигня? Что за фигня? Что за Что за Ты бля, пидорас, ты пидорас, ты, пидорас, ты пидорус. Ты ты, ты пидорас, машина, машина, мне нужна машина, Руслан брат, руссаль бред, мальчик, ты пидорас, сам ты зеленый, пидорас, 3 х нужно 3 х ты пидарасы ты пидарас А в какой ты стране живешь? Киргизстан ты пидарас ты не выебуся пидарас ты его убил да? да? Дал ушел да? Дал дал дома дал дал ушел дал дал ушел дал дал ушел. Тупо бос